Всем привет! Вы на канале Саплей. Сегодня у нас игра Ghost Watchers. Вот. А, Зашел посмотреть, какие у меня тут призраки есть. Тьма всего лишь один раз поймана. Такой вот красавчик. Вампир один раз. Ой, а ничего, что ты это, вылезаешь, да? Вот демона недавно поймал на стриме. Такой. Дзянши взгляд такой грустный вот ну это в принципе классика так ладно давайте э, нам осталось немножко в целом э, магазин а что за новый дрон а плюс один на негатаря ладно нет мы копим на браслет на него надо 10 тысяч у меня есть 8 э, поэтому мы продолжим также фармить Будем формить на нормальной сложности, потому что э, на нормальной сложности он меня не утаскивает. Э, давайте мы возьмем, наверное, заброшенный дом. Также пока что эту карту более-менее знаю. Когда браслет наформлю, буду уже дальше смотреть. Э, поехали, начинаем. Может быть, кто-то э, попадется из новых призраков. А то всякие вот эти вот... Что, я нажал же нет? Почему не могу нажать? Э -э Одиночная игра. Нормальная сложность, заброшенный дом. Да. А, может потому что была эта? Ладно, призраков мы посмотрели. Хочу собрать всю коллекцию. Хочу быстрее получить 20 уровень. Браслетик. Дрон Но плюс один слот Ну, кстати, это прикольно Прикольно, да Поэтому Потом мы на него будем копить Да, в принципе, тут деньги-то на что еще тратить Кроме того, как на всякие вот эти оборудования И всякие штуки Итак М -м -м. У нас Задание Стоп Что это? Это что вы видите это что я не понял подождите а, ладно ладно ну давайте попробуем я не знаю, что это такое, кстати. А я вообще выживу? Интересно, конечно. Не, вы видели, да? Мне же не показалось, что там <къех> находится. <свеч> ну, что пока нет, нигде нету призрака. Так, света включил. <свеч> а что такое? Сейчас водички попью. <свеч> Что я за режим включил? Тут призрака нету. М -м я что? Я что нажал? Может быть это какая-то ошибка? Ну я хз просто. Я не знаю. А в чем прикол? Тест эм, таск, как переводится. Но у меня эту призрака нигде. Я что, поставил просто дом? А может быть такое, что... Нету частиц. А, нет такого не может быть. Ну, я не знаю. Типа, что такое, почему? А -а -а. Так. Ну, давайте, подождите, посмотрим, что еще. Давайте возьмем клинок просто и вот к нему нафиг. Нет, это какая-то фигня. Ну как-то фигня непонятная. Ладно, давайте поехали домой. Я что вообще ничего не понял. Ладно. Уехать. Я не понял, этот вампир был. Ч ⁇ за фигня? Так, ну ладно. Спасибо за просмотр, что посмотрели эту непонятную штуку. Если вы знаете что-то такое, скажите мне, пожалуйста. Uh, мы сейчас начнем новую игру. Uh, я, конечно, посмотрю. Может быть, я что-то не так нажал. Uh, спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь.